Всем привет и добро пожаловать, с вами Gaming Serge, и как обычно в этом видео, я расскажу о новинках Xbox Game Pass на вторую половину 2021 года. Также посмотрим и на тех, кто выходит из нее. Призаживайтесь поудобней, мы начинаем. Приятного просмотра! На ПК уже сейчас доступна Humankind. Игра в жанре глобальной пошаговой стратегии, в которой мы переписываем все повествование о человечестве, слияние культур, истории и ценностей, которые позволят нам создать цивилизацию, столь же уникальную, как и мы. С первой загрузки можно заметить, что разработчики поставили перед собой цель не просто создать что-то похожее на цивилизацию, но и превзойти самую популярную игру в мире глобальных стратегий. Механикой игры является невероятно органичное сплетение одной из популярнейших игр этой студии NLS и культовой Цивы. Стоит отметить и интригующее нововведение, такое как кастомизация. Согласитесь, создать героя по своему образу и подобию и довести его до величия всегда приятно. Сложностей в игре 7. Придется напрячь мозги, чтобы стать королем мира. К тому же игра обладает набором случайных событий, возникающих в процессе игры. Вопросы, встающие перед игроками, разнообразны, от мелочного быта до философских дилемм. Humankind ⁇ это стратегия с ноткой непредсказуемости, ибо даже имея четкий план из-за множества переменных, итог игры может стать неожиданным. Отдельный комплимент разработчикам за музыкальное сопровождение. Настоящий оркестр. Более 1000 часов аудиоконтента. Мое почтение. Для тех, кто устал от одноименной серии, однозначно стоит рассмотреть данный проект. Русский язык присутствует. Также на Xbox и ПК уже доступно Recompile, динамический экшен-платформер с видом от третьего лица в научно-фантастическом сеттинге. Нас ждет скомбинированная механика традиционного платформинга с исследованием локаций и динамически развивающимся повествованием. Куча мобов, боссов, ну все как мы любим. В наличии нелинейный сюжет с несколькими концовками. Играть предстоит нам за полуразумный фрагмент кода, заключенный в майнфрейме, огромной цифровой пустыне, управляемой гипервизором, кровожадным ИИ. Наша задача не дать себя удалить. Русский язык заявлен. Но также хотелось бы отметить, что данная игра доступна только для обладателей нового поколения. На Xbox и ПК... Также уже доступно Train Sim World 2. Если вы всю жизнь завидовали машинистам и мечтали управлять поездами, это игра для вас. Освойте культовые локомотивы. Выберите для себя маршруты и типы перевозок, высокоскоростные, дальние грузовые маршруты или проверьте свою пунктуальность на точных пригородных маршрутах. Проявите творческий подход и создайте свой уникальный дизайн поездов с помощью инструментов настройки в этом расширенном сиквеле. Как заявляют разработчики, все поезда официально лицензированы и воссозданы с максимальной точностью. Любовь к точности деталей проявляется в каждой мелочи. Кабина машиниста, маршруты, сортировочные станции, подземки Лондона, реалистичная физика сцепления колес с рельсами. Русский язык и есть. Также на Xbox и PC уже доступно 12 Minutes. Весьма ожидаемый интерактивный триллер с Джеймсом Макэвоем, Дейзи Ридли и Уильямом Депо. Сюжет рассказывает о мужчине, в квартиру которого вламывается неизвестный человек в полицейской форме и обвиняет его жену в убийстве ее отца. Протагонист оказывается во временной петле длительностью в 12 минут, из которой ему предстоит выбраться и заодно избавиться от неизвестного гостя. Из минусов, а может кому-то и плюсов, стоит отнести репетативность игры. Много мелких нюансов, нужно быть готовым запоминать положение предметов, последовательность действий и фраз персонажей. Тренировка памяти и терпение в лайтовой версии хичкоковского триллера. Русский язык официально заявлен. 25 августа на Xbox и ПК станет доступна Psychonauts 2. Близится релиз одной из самых ожидаемых игр этого года. Как и первая часть, выполнена в жанре платформера третьего лица, что по сюжету... Уже знакомый нам Распутин Аквата вырос и стал работать на международную организацию экстрасенсорного шпионажа психонавты. Но не все так просто, вмешиваются новые злодеи. Нас ждут разнообразные препятствия и жуткие фантастические монстры, безумные локации. В общем, не зря 16 лет ждали, теперь можно с лихвой окунуться в этот мир хорошо продуманного безумства. Используйте способности героя, проникайте в разум других людей, боритесь с их демонами. Прыгайте высоко в воздух, ходите по канатам, взрывайте и сжигайте врагов силой своего разума. Используйте свой мозг, безумствуйте в свое удовольствие. Русский язык, к сожалению, отсутствует, но, возможно, в последующем его добавят. 26 августа на Xbox и ПК станет доступно Mist самое олдскульное восстание из прошлого от разработчиков CN Inc., основанных в 1987 году. Итак, впервые эта игра увидела свет в 93-м, впоследствии было несколько обновлений и вот перед нами реинкарнация, переосмысленный мист, созданный с нуля как в VR, так и на ПК. Путешествуйте во времени и исследуйте невероятно красивый остров мист, окутанный тайной и интригами. Раскройте историю безжалостного предательства семьи. Теперь мы можем стать частью сериалистического приключения, который станет нашим миром. Жанр относится к графическим приключениям с головоломками. В Мист мы играем за безымянного героя, который находит волшебную книгу, переносящую нас на остров. Предстоит решать нам головоломки, искать еще новые книги, чтобы путешествовать в более далекие миры. Myst была самой продаваемой игрой для ПК в период с 1993 года по 2002. Она также была среди 80 игр, выбранных Смитсоновским институтом в 2012 году для показа на выставке искусства видеоигр. Русский язык, к сожалению, отсутствует. На Xbox и ПК уже доступна Library of Ruina. Оригинальный RPG-симулятор от создателей Lobatami Corporation. Сам гейплей специфический и требует внимательности и хорошей памяти. По сюжету мы оказываемся в загадочной библиотеке, в которой гости и библиотекари устраивают бои с помощью карт и костей. Побежденные гости превращаются в книги. Хорошие книги могут привлечь новых уникальных гостей, и библиотека будет расти. Стоит сделать акцент, что игра зайдет тем, кто уже знаком с историей начавшимся в лапкоре, и вам интересно что стало с персонажами того мира русский язык отсутствует. На Xbox и ПК уже доступно Boyfriend Dungeons. Действия игры происходят в городском фэнтезийном сеттинге. Главный герой существует в двух взаимосвязанных жанрах. Первом – визуальной новели где герой знакомится, строит отношения и проводит сюжетные линии, раскрывает сущность других персонажей. Второй – это рогалик, где герой сражается в подземельях Данж, используя оружие, созданное из преобразованных людей, с которыми по линии новеллы он завязывал отношения. А свидания и встречи в новеллах усилиют оружие в подземелье. Элементы новеллы сделаны, по словам разработчика, максимально инклюзивными. Из этого следует, что персонаж сможет встречаться как с мужчинами, так и с женщинами, а также с небинарными персонажами. В игре также присутствуют платонические отношения с кошкой. Неожиданно, да? У каждого персонажа есть своя история, которую нужно раскрыть. Некоторые сюжетные линии беззаботны, в то время как другие затрагивают реальные темы. Такие как предательство, любовь, непрерывный процесс человеческого роста. Не каждая сюжетная линия проходит успешно, но каждый персонаж уникален и легко узнаваем. В целом, Биди доставит удовольствие поклонникам, как рогаликов, так и визуальных новелл. А сейчас посмотрим на те игры, которые покинут библиотеку в конце месяца. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, в комментариях обязательно напишите ваши впечатления о новинках, по традиции ставь лайк если видос понравился, подписка, колокол, все как всегда, до новых встреч, пока!